Всем хеллоу, мои френдс! С вами снова Шоу и в предыдущей серии мы с вами пугались их теозавров и пытались убить Барнаков, А сейчас тут нас Каундаев встречают. Ну что-то у меня э -э, боеприпасов нету, нифига, они тут. Буя нет. Так, они меня не убили, я хочу просто убить их всех ломиком. Они все сбежали из этих собачьих клеток. Он пря прячется, прячется, струсил, говорю. Выбирайся! Давай, давай, нападай! Беги сюда! Фас, фас, фас! Дах ты, умная скотина, да выбегай ты уже! Не дадим больше забежать Каундаю под эту. И теперь, когда мы получились всего 6 патрон от револьвера, я пойду их потрачу. На барнаква, в которых я не смог убить в конце предыдущей серии. Их тут как раз 6. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все! Потратил револьверы, но зато убил этих тварей, чтобы они тут не обитали. Ну, вообще там было два пути. Я думаю, если бы я по второму пошел, то там тоже бы барнаквы были. Ну ладно. Реально. Такие клетки для псин этих. И в них содержались эти хаундаи, но они все выбежали, как вы это поняли. Прыгнули. И что, и как делать? Как проходить? Надеемся на. Надеюсь, на удачу воини. Во... Удачи воини. меня спасла. Спасибо тебе, друган. Поэтому мы продолжаем Страдать в этой игре. Опа, смотрите, кое-кого тут однажды изучали ученые, и он до сих пор тут стоит, это Элиан Грант, как-то морской пехотинец. Так вот, так вот, он переводится у нас. Блин, он сбежал! О, я его тупо лома Вы посмотрите, вот это у него рука, это у него... Я забыл, как называется эта штука, она стреляет, короче, инопланетными мухами в нас. Вот эта штука. Поэтому нужно их опасаться, этих инопланетных мух. Ну, опасные противники. Я помню, как однажды Блокмеза обосрался от его неожиданного появления. Он так дверь от открыл однажды, смешно. Ой, страшно. Ну, для вас бы это было смешно. Вы бы, испуг... Вы бы поржали, как я испугался. Как всегда. А... Блин. Ну, блин. Ну, знал бы я, что хиткрабов вот так можно было бы убить. Я бы не стал их самолично убивать. Эх. Вегас-шоу, как всегда, все портит. Ну... Перезагружаться я уже не буду. Нафиг надо. Ты что сражаться не хотел? А надо другу, дружок, дружочек не гриточек, черномазик. Давай договаривай уже. Все, пошли. Вместе, вместе веселее. Ну голова интересная вот эта вот. Я этот момент хочу пройти, чтобы нашего охранника никто не убил, Свояк. Давай вместе сопротивляться. Эти уроды ничуть не лучше, чем мы инопланетные твари из Ксена. Ну все, мы нам удалось. Фух! Вместе мы хорошая команда. Эх, вернуть бы ту армию, которую я запер там, помните ее? Легендарная легендарная армия Vegas Show, состоящая из трех охранников и кучи ученых. Он говорит что-то, что в что Абортоне что-то большая или я не понял. Ну, короче, английский язык говно полное. Я его не знаю. Сказал и сказал. А так пофиг. Только у меня вообще оружия нормальных нету. Пистолета нету. Я могу, конечно, бить охранника. Но этого делать я никогда в жизни не буду. Слушай, а давай ты тут пока постоишь. I'll stay here and guard this area. Потому что тут... А, нет, пойдем со мной. Пойдем со мной, увидишь ты один okay, отважный okay. остров. Зачем нам остров кармель? И здесь усядемся на мель... Ми... И что ты делаешь? Вот нафига он это сделал? Тогда сто... пусть он постоит, короче, там. Ой, блин. Пусть там постоит. О! Аномалия из Лиц Застревающие враги! О! Ух ты! А знаете, что это такое? <свистит> это снарки! Мы подобрали снарков! И теперь можем ими кидаться! Посмотри, кого я нашел! Ути, какой миленький! Ути-пути-ути-пути! -ути -пути. Только вот эта гадина у нас опасная тоже! Что ты здесь? Ой, она меня укусить хотела, вы видели? Я к ней пальцы сунул. Она укусить меня захотела. Опять! Ой, ой, ой. Хочу съесть твой палец. Считает, она себя за петуха. Ой. Какого петуха нафиг? Что я такой сказал? Хрен знает. Но опять же, я облажался, можно было их выпустить и уничтожить все всех этой штукой. Да, не надо. Ай-яй-яй, отдай палец свой. Смотри, я брошу, он на тебя нападет, а потом и на меня. Эти твари не за меня. Они, они по сути, враги, я могу врагов бросать во врагов. <свы> Ой! Опять по ХП. Ты че мне не помог? По ХП снесли уроды. О, эта дверь открылась. Открылась у нас. Ну нормально, нормально так проходим. Выпуск этот получше, чем предыдущий пока что. А! бери -а есть! -а! А -а -а -а! Берегись! берегись! берегись! Ай-яй-яй-яй-яй! Куда ты куда он побежал, урода, кусок? Постой! Постой! Постой, постой! Ух! Слушай, а мы. -а -а отличная команда с тобой подписчики вы видите, как я тут держусь здесь не Хп быстро тут э, вы выносят так сказать нас тут эти Гранты содержались ну и тут что так стеклянные капсулы открылись и поэтому они выбрались а тут еще вояки были поэтому мы вот так вот посражались у меня пистолета до сих пор нету, у меня уже тут и арбалет есть, и дробашек есть. Но не пистолет. Ой. Чё, я же тебя не ранил, надеюсь этим взрывом. Куда ты убежать пытаешься? Ты мне должен помогать вообще. Ну по сути я. Чё с ним такое, охранник? Like right что с тобой? Okay, Нет, не стой. Тут какая-то невидимая стенка для него стоит, представляете? И он убежал туда. Чё за невидимая стена для охранника? Да хрен его знает, короче. Пусть здесь будет. У нас. Я эту арену помню. Тут вот у нас взбесившиеся пилы восстание терминаторов нафиг. Ой, эту серию я записываю вслед за предыдущий, где этих теозавров боялся у русских. Конечно, я словил стыд позор. Как это выглядит со стороны нафиг? Это, конечно, капец. Ничуть не лучше, когда я там в Call of Duty Ghosts боялся. Да... Это такие, блин, живучие ящики были. О. Уха-ха-ха-ха. Крабы выбрались на свободу. Причем я сломал агностику, и сразу остальные сломались каким-то чертом. Хотя должно быть наоборот. И тут, причем, эти штуки тут еще находятся. Ну, они... Почему-то не смогли убить. А ты как тут оказался? А, представляете, он, короче, обошел вот и по этой стороне пришел. Прикольно. Вот это искусственный интеллект, конечно. Нормальный искусственный интеллект. Ну как нормально? Бывало и получше, но это не такой плохой, по сути. Давайте еще раз, короче. Там у нас двояки. Оп, этого убил. Этого убил. Ой. Вот так вот... Аккуратненько действуем. Я, конечно, хочу, чтобы охранник у меня выжил, да? Я же сказал, что не хочу, чтобы он умирал там и все такое. Но он мне тоже должен, по сути, помогать. О! Я помню этот этап в блокмезе Как будто это было вчера. No, no, no. Ау, это было больно. А? Вы бы это видели. Кор... Ой, музыка опять не вовремя. Ну ладно, пойдемте к врагам. Это у нас гаус-пушка такая. Или тау-пушка. Я не помню, как она именно называется. Пусть будет голосовкой. Вы сейчас узнаете, как она... Так, не мешайте. Как она работает. Где? Вот так вот. Вот так вот. Она и работает у нас. И опять эта прикольная музыка началась. Опять это активируем. Ее, конечно, можно зажать. И она выстрелит тогда с более мощным выстрелом. Но... На кого его это испы... испытать? Блин, я подумал, я охранника ударил. Да. Вот это боеприпасы мы подобрали от этой толпушки. Я не помню, как она правильно называется. Гаус-пушка, таупушка. Но принцип работы у них вполне одинаковый, если что. А, я музыка-то какая классная играет. Саундтрек оф Life всегда был шикарен. Правда, сколько я смотрел немного прохождения Half-Life Opposing Force, там музыка не такая классная, как в этих Half-Life'ах. Ну да ладно. Что, сейчас здесь? Так... И чё? И что такое? И что? А что делать-то? Может это надо под... А, все, да, смотрите. Оп, она не закрылась. И сейчас это... У нас она стену сломает. Вот и все. Так, подожди. Ты, наверное, останешься здесь или что, сможешь вы вы вспрыгнуть вниз? Охранник. Че, пойдем? Я сдох. Представляете, я упал с высоты и сдох! Какой кошмар. Ученый! Ну да, кстати, мы, по сути, ученый, который пользуется так нормально. Всякими прибомбасами. Вы что хотите нафиг? Чтобы я это отключил. Вы так этого боитесь? Оп-оп-оп. Ой, не успел. Давайте еще раз. Оп. Оп. Оп-оп. Все. И чё? Че сложного нафиг? Оп, и остановилась, видите? Вы с... А вы зассали. Побежали. Наша команда. Небольшая армия восстановилась. А, надо за охранником сходить, он там остался. Вы пока здесь побудьте хорошо, я схожу за охранником обратно. оттуда. Он... А, а я вам друга привел. You know, вот так вот. Небольшая армия Вегаса Шоу. Ну, точнее, группа Вегаса Шоу. <laughs> вот такая вот у нас. I так, I я помню, там вояки появятся. Скоро. Ой, опять для него тут невидимая стенка, тогда мы пойдем другим путем. Где мы его встречали? Охранника нашего. Где-то здесь, вот там вот, по-моему. Так, не отстаем. Ты что-то слышал? О, это же сирена! Вот что ты слышал. Так, сейчас тут вояки будут. Нападут. Господ! У чего ты? Ну все, тебе скотина не жить. Вот тебе за ученого и двор стреляю в упор. Поэтому знаете. Well, Изучите его. Держи. Я wouldn't venture there myself, but I will let them know, that you are coming. Отдам. Изучайте, ловите его! Ха-ха-ха-ха! Опять учёный сдох! Ай, он на меня согрелся. Да. Че? А, они не могут со мной, блин. Ну ладно, вставайтесь там, опять группа... Вегаса шоу расформировалась. Да. Очередная группа Вегаса Шоу, которая не смогла долго продержаться. О, здрасте. Здрасте, здрасте, здрасте. Вы представляете, какая скотина Он такой? Поставил ученых к стенке и расстрелял их. Вот же мразота эта драна этот военный. Бедные ученые, они ни в чем не виноваты, блин. Этот эксперимент пошел, конечно, не очень гладко, но это не повод убивать ученых. Я, кстати, немножко помню в детстве смотрел прохождение унифедова, оригинального Half-Life. А. Я помню этот этап игры, тут вояки сейчас будут. Поверхностное натяжение. Это уже в следующая глава. Кстати, про Бочки-то, это, взрывоопасные, но причем белые, видите? Не, не только... Бочки могут быть красными взрывоопасные, ну также и других цветов. Да, правда это бывает редко, но зато, как ты видишь, есть такие бочки. Ну, кстати, как вам эта пушка нравится, которая Гаус пушка наша? Вот так вот она стреляет. Так эти бочки погасли. Закройся. Сезам закройся, Не работает. Блин, я, я вообще не маг. Фу, стрейдж. Угу. Ну, красиво выглядит, если что, локация. Сейчас тут бой будет. Босс, босс. А знаете, какой босс? ВАУ! Босс! Вертолет! Опа! Босс-вертолет! И всё так вот мы его взорвали Что там за артиллерист сидит? Как его нафиг убить? Как его убить? Ёперный театр! А -а -а -а -а! Ёперный театр, там эта тварь плавает! Давай, давай, давай, это, это, фи, это физика, говно, шучу, нет, физика не говно, Йо! она, она страшива. почему у меня текстурки пропадают, я ничего не понимаю, у меня даже пистолета нету, нападай, нападай, давай, нападай на меня, ну давай, давай, давай, давай! Сделай это! Джаст дует! Почему у меня текстурки пропадают? Арбалетные стрелы летят куда-то не, ту не туда. Такой страшный, блин! А эту скачину... Ну, короче, я, не... я по... просто помню этот момент, что у нас тут эта тварь обитает. Если что... Бэкмеза сражался тоже Но тут он что-то не такой страшный, как вы видите Нет, я не поборол свой страх Просто он тут реально не сильно страшный Как, как тебя убить-то, а? Да фиг его знает Пускай живет В любом случае, этот, эта мразь рыбная уже сдохла Где ее труп? Где ее труп? Где? Ага! В Лэнипро! <most attractive shows> <wers��ís> знакомься! Их как тебе? Как во внешний вид его? <с Rechtsando pes Gallery> Такая мразь! Меня пугала. <oyunplay disput arcade> Ух, страшиво-то! На конкурс уродов его надо отправлять. <ogens vor marriage> не, мне кажется, эта серия тоже не сильно удачная. Давай еще раз. Ну, блин, эта серия реально неудачная. Я тут часто умираю. Я тут тоже боялся немного. Что-то в последнее время серии по Half-Life у меня какие-то. дерьмовые выходят. Смотря на то, что игра-то отличная. Давай, давай, давай. А что делать-то? Куда? А! Вот и все. Вот и все. А, а что-то вода тут, я смотрю, странновато под водой выглядит, да? Подводный мир какой-то какой -то не тот. Если честно. Так. Мы нашли патроны от револьвера. И все. Опять два пути. Спасибо, что они не такие странные. В, оди, в один путь ведут. Еще вертолет. Не, ну, это издевательство какое-то. Я же его только что уничтожал. Где он? Кстати, звук у вертолета очень как-то ре реалистично что ли сделан, да? Как будто настоящий в ре реальности вертолет летает. А в кафе f 2 Там тоже босс... Ну, враг вертолет будет, и звук, конечно, не вот такой себе был. Не такой крутой, как здесь. Материнский платы, жесткие диски, боеприпас. Блин, мне нравится, что тут выпадает из этих ящиков. Прям аж ностальгию какую-то испытываю. О, это как тут? тоже враг. Будем его убивать. Слушай, ты чё там летаешь? Разлетался. Ой! Враг-вертолет. но это не босс-вертолет. Где? Давай-давай-давай. На правую кнопку мыши, короче. Вот. Взорвал. Тысяча раз взорвался. И сразу тихо стало. Лишних шумов нету. а а тут минное поле. Нет, это не минное поле. Это забор под высоким напряжением. У нас тут есть... Слушайте, мне кажется, я пистолет никогда в жизни не получил больше. Если только не, уви... не охранника не убьют где-то по скрипту. Это лучше не трогать. <с> <с> я думал, а ты думал, я тебя не замечу. О! Это такой переход на уровень. Там же что-то еще было. Нет? Ну ладно. Какая вот локация? Ну, конечно, да, графони не такой. что как хотелось бы, еще один вертолет? А! А! а что ты тут делаешь? Какого черта тут Тентакль делает? Я что-то в шоке. Его в Блэкмеза не было. На этом моменте. Я не знал, что он... А? Хиткраб? Я не ожидал его тут увидеть, вы представляете? Так, а чем бы тебя отвлечь? А, хиткраб из песка вылез. Хиткраб из песка выползают. Какой он странный. Да успокойся ты уже! Причем искры... Искры у него исходят. Ай! Долбанул, шибанул... А куда... куда вообще идти-то надо? Эть! Давай падай! А! Ау! Ау! Опасное создание, слушайте. Не советую связываться с таким. Это плохо кончится. А куда идти? Смотрите, мне пришлось в интернет залезть. Надо сюда идти, оказывается. Такая нафиг. Как я мог это... заметить? Он сразу заскучал. Ой, как тебя жалко-то. В скобочках нет. Скучай дальше. вздыхает, скуки. А тут... а тут у нас этап с минами. Ну только в бэкмезе мины были... Заткнись. Мины были видны. А здесь я их что-то... Ай! Не вижу! И чё? И как? Как мне это проходить? Как мне это проходить, если я не вижу, где мины, а? Блокмеза все мины были тут видны. Так. Он там реально скучает. Ха-ха, <свис> заскучал. Хрен знает, каким там образом или оказался. Ну, это... Это я не знаю и, и знать не хочу. Что-то колючая проволока не наносит урона в очередной раз. В очередной раз. Вот так вот. Поганый кактус. Что-то... Что? Что там было? Сюда надо идти. О, я слышу вояк, такая они, неп... эти два выпуска последние какие-то не совсем крутые, я скажу, не совсем интересные, о, о. что, так надо, можно было сюда, а нафиг я туда шел тогда Их там овер дофига, Подствольник реально имба, я скажу О, а вот это не имба мне даже Это, гранат нет Вот как мне это уничтожить? О, все, уничтожил Только задал вопрос и тут же уничтожил Типичный Вегас шоу Не обращайте на него внимания Он такой у нас чувак Вот не, ну, несмотря на вот эти вот спорные главы, игра все равно шедевр, и шедевром им будет, но... Блэкмеза, <с> конечно, на 100 голов выше. Фанатский ремейк, который даже Valve одобрили. Сами Valve. О! Это мы сейчас тот люк открыли, где мины. Обратно придется идти. Да. да. Пойдемте. Опять мины. Вот хрен знает, где эти мины находятся. В бакмеза они все были видны на поверхности. Их можно было взорвать. Там Тентакль орет. Ну, пусть орет. Ух, опять таркашки. Оп, задавил. Давно их что-то не встречали, да? Еще тарканы. Эх, хруст, слышен. Явно для этого звука ломали чипсину, да? Где Тар... Таркан? Твою мать, ты иди сюда! Ты говна кусок! Вот. Смотрите. Сейчас красота будет. Ой! Красиво, да? Аж целая местность. Нам тут... Видно под, при... под легендарную музыку. Что-то я прижал его. Фу! Огромная вакация. Там река. Ну в Блэкмеза это было, конечно, красивее. Ну это понятно, блин. А музыка то какая шикарная. Что? Хрен через плечо, короче. Пойдемте. Так у меня... Бай... Это жизни мало. Хрен знает, как я сейчас выживу. Буду... Выживать! С а как мне спуститься с этой дряни и не умереть? Почему тут все настолько плохо? С... Че это сейчас тут? Обвалилось. Там еще вояка у нас. Ты труд. Вот кто. Недостойный жизни. Тут еще эхо, кстати, прикольно. Но что-то я спуститься нормально не могу. У меня хп нету. Пойдемте посюда. Я просто не знаю, как, как еще спускаться. О, аптечка! А! Моя любимая. Наконец-то! Наконец-то! В эту музыку, кстати, которую сейчас играла, слышите? Там когда запускаете LeFo Dead или там портал, потому что это заглавная тема Wealth, если что. Вот она, вообще появилась с Half-Life, по сути. Теперь знаете. Half-Life нам много на что, много энергии, на что повлиял! Я знаете что? В отличие от Шрека, я усложню этот путь, этот мостик, сделаю его сложнее. Знаете каким способом? Я просто сломаю все до дощечки. Это что, не ломается у нас, насколько я понял? Вот так вот, видите? Проф как профессионал! Сейчас двигаюсь. Точнее, передвигаюсь. Вот и все. А можно, конечно, было посюда пройти, но это для слабаков. А я выбор а путь для дураков. Ладно, я... Немножко дурак, потому что я вел себя, конечно, некрасиво, когда их теозавров видел. Страхи овладели мной. Мною. Точнее. Я помню этот момент. Смотрите. Как всегда смотрите, подписчики. Смотрите? Смотрите? Вы же смотрите? Сейчас. Покажу. Что тут у нас? Ой. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Вот. Смотрите. Опа! С одной ракеты взорвали. Это было слишком легко. Но в Блэкмеза битва с вертолетом была круче сделана. У этой ракетницы можно включать и выключать лазер с автонаведением Лазер это автонаведение, Можно управлять вот ракетой, пока, он, пока она летит. А если выключить, то... Собственно, откуда выстрелил туда она и прилетит. <coughs> как-то так. Что пугает? Скава крушение. Ну, классная вакация. Я, я что-то хотел с РПГ выстрелить в хиткраба нафиг. Эх, выпуск... Что-то меня не сильно удовлетворяет как-то. О! А ч ⁇ за музыка? А, я помню эту музыку. Опа! Опа! Оп. Оп. Опа! Оп. Ай, упал. Ну давай, давай, давай. давай, побежали. Ой, не как-то куда-то не сюда пошел. Давайте, пока у нас идет динамичная музыка, мы посражаемся с вояками. Я считаю, что это. Ой! Ой! Засада, крыса! Я так даже не делаю. Убегает, убегает, убегает с труси. Ух, какой трусишка! Ух, а ты не выживешь. Это вам за всех ученых и охранников, которые вы убиваете. Вот вам месть. Вот и все. Быстренько их убили всех. Это было очень быстро. Ой. Радиус взрыва, конечно, меня поражает. Иногда не предугадаешь, сколько он взорвет. О, битва с шокером. Потом посмотрю. Посмотрю, посмотрю. С электрошокером так будет лучше. Хотя шокер его каноничное название. Оп, забрал. Не, ну музыка кайфовая, вообще класс Мне нравится. Не, ну шедевры, реально ведь, согласитесь. Надеюсь, она на видео слышна нормально. Оп, все, прекратилось. О! I am robot Потому что говорю как робот О, это следующий по-моему уровень Так, тогда пойдем посюда Что тут у нас есть? У нас тут куча всяких Отверстий Куда можно пролезть Исследуем кроличью нору с Гордона Фримана Это новая программа передач по National Geographic Так вот так вот. Эх! Что-то вроде граффити... Слышно как оставляю, а не видно. Может это потому что баг... Ну я говорю half life Source во многом... Багованная версия, но... Баги у меня не такие критичные. Как вы это видите сами. не Про и Рус Александр. Вы же видите, что багов не столько... Не настолько много, как многие там жалуются. Кричат, кричат, кукарекут, что... Ремастер говно. Я, конечно, не знаю, вот у Рус Александра Геймса есть в Steam этот. Э... Я это взорву нафиг. Half-Life Source. И может там все плохо с игрой. Он бы мог затестить, посмотреть. Может там реально баги. Ух, баги-баги. А баги. у меня же это просто пиратка. Так, я это уничтожу специально. Специально. Вот. Тихо. Маневрируем как ниндзя. Попробуем еще сейчас, ракетка. Все это было быстро. 45%. Не, ну задники мне очень нравятся. Задние фоны, задние фоны. А, баунчес с краской, дискета, гаечный ключ и все исчезло. Если честно, лучше, лучше бы все это оставалось на своих местах. Так бы было прикольнее. Чем, может сюда пойдем? Следуем. Захватим. Аванкост. Вояк. Вот такой присел вниз. <клодание> Ладно, никаких ассоциаций. Просто ломаем ящики. Материнские платы. Почему все это исчезает? Латмеза не настолько обширный набор всяких интересных приколюб, которые выпадают из из этого. Из ящиков. Прыгаем сюда. Сюда прыгаем. Звук как будто обычную дверь открыл. Так, давайте этот, этот уровень пройдем с вами и мы уже закончим. Вы посмотрите на это безобразие. Давай, нагоняем, уничтожай его. Это самолет пришельцев, по сути. Живое существо, которое десантирует тут. И на пришленцев, как вы это поняли. Живое существо летает по нашему миру. Такое, похожее на ската этого. На млекопитающий скат. Или он рыба, по-моему. Рыба-скат. Ну, короче. Вот на него похож... И, и летает, и пугает тут всех. Блин, меня чуть не придавило нафиг. Вот так вот. а а Это же снайпер. I'm dying. Help me. Да блин! Это было по скрипту. Столько на него подствольников потратил, он только сейчас умер. Это по скрипту было. Он убил охранника. И человек, и как тут действовать? Мины опять эти драные. Как драники. Драные мины, как драники. Блин, тут все разрушено. Ну, капец, конечно, столько строили. Да... Так, аккуратно. Вообще действуем. Максимально аккуратно. Я могу, спокой? А? Ч вот не рыпался бы, может быть, и не заметил тебя. Я по колючей проволоке хожу. Ну, ладно, это можно списать на то, что у меня костюм Гордона Фримана. Вот этот хэв-костюм, который я подбирал в самой первой серии. И поэтому тут все логично, то, что он меня от всех этих дряней, от всей этой дряни защищает. Видите, колючие колючей проволоки, там, укусов, пиявок. И я спокойно бегаю со всем оружием. Тут это тоже можно все списать на это. ученые здравствуйте on, you, воды я yeah, продолжаем проходить half wave source что-то не хочет со мной идти Обиделся на меня что ли ну, пошли. <звук> не хочет. Ну, ладно. О, а если я это взорву? То ничего не... Что это? А, а, спаси! <звук> шучу, это не конец выпуска. Это у нас такая необычная глава, где... Надо будет не задевать. Не задевать эти тупые... Быя Они потому что взорвут целую черную мезу. Если их кто-нибудь заденет, то весь комплекс. Ой, вся лаборатория черной мезы бабахнется так, что даже. Ой, не такие! Бабаки не делал, блин! Ай-яй-яй-яй! Все-таки нам нужно будет некоторые ящики не ломать. А как я? Блин, не могу. Придется так идти. Посюда. Ух! Некоторые ящики придется. Ой! Ой! Стой на месте! Стой! Стоять! Стоять! Стоять! Не двигаться... Блин, MP5 просто имеет огроменный раз. А! ай -яй, -яй, -яй, яй Пуля полетела в лазер и все бы бабахнулось. Ладно, шучу. Такого бы не будет. Эти лазеры не реагируют на пули, я проверяю, если что. Ни в бэкмеза, ни здесь. Ну, надо действовать аккуратно. Вы видите из-за чего тут это? НАЗа! Ракета НАЗА, если что. НАЗА. Они в реальности существуют, если что. Вот из-за этого вот. У нас все плохо идет. Так. Это ладно, это мы смогли уничтожить. Ай! Это уничтожать нельзя. Так, это... Это сломать можно. Это мы тоже с вами ломаем. Я же гроза всех ящиков, поэтому ломаю все возможные ящики. Но эти придется ставить по понятным причинам, если я не хочу бабахнуться, то... Это... Не надо будет трогать. Он даже вот... Охранник подгорел, видимо. Стоп, не дам. Так, нет. Нафиг. Э Эти ящики трогать мы не будем с вами. И чё? Угу. краб был. Вот так вот. Тормознутная реакция у него была. Нафига. <плылес> да И чё? А, -а, а Понял. Понял, все понял, друзья. Сейчас мы быстренько с вами используем хитрый трюк. Ух! Вот так вот аккуратненько и перепрыгнули. Ну, блин, я, конечно, это немножко нелогично, потому что тут явно пришельцы будут телепортироваться. Если они, не дай бог, там затронут эту местность, то мы должны <Слышко> давно бы бабахнуться всем, всем комплексом. что то этого э, не происходит. Так, я не знаю, стоит ли мне это подбирать или нет, но давайте эту дрянь подберем. Знаете, что это? Это та самая мухобойка. Не бойся, я тебя спасу. с Шоу, уже спаситель. Ученых и охранников. Видишь, что? Какая загрузка нафиг. Пойдем. Со мной. Увидишь ты один отважной остров. За загибербули охранника, и он уже потерял все надежду, но тут он встретил меня с этой мухобойкой. Это знаете что? Гордон Фриман просто вот эту дрянь насаживает себе на руку, если что.